Хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, Здорово, здорово, здорово, пацаны, здорово, ребят, здорово, ребяточки. Так, надеюсь, вас никого не смутит. Вот такая ситуация с микрофонами, потому что я снова решил отказаться от э, петличек. Wireless Go, Rode, как бы с ними все в порядке. Это крутые петли, у них э, хороший звук относительно. Но постоянно, как бы, когда долго записываешь, их нужно мониторить, там, не село ли у тебя, там, что-то. И, короче, это реально палево. Гораздо лучше, когда у тебя прям с... Э, микрофона прям в камеру звук идет, и типа, все окей, можешь записывать, сколько хочешь. Сегодняшняя тема — это настройки экспорта видео для YouTube из Final Cut. Я недавно с радостью заметил, что меня смотрят люди, у которых уже есть свои каналы, и это не может не радовать, потому что, когда тебя смотрят коллеги, тогда приятно. Я стал чаще загружать видео в YouTube, и недавно мне попалось в интернетах рекомендуемые настройки кодирования, там рассказывается все про контейнер, про аудиокодек, про видеокодек. Это настройки конкретно, которые предлагает суппорт э, Google на сайте Google, и поэтому сегодня хочу о них немного поговорить и дать тебе несколько советов по экспорту. Кстати, в прежних версиях Final Cut была возможность отправки видео непосредственно с тайм-линии прямо в YouTube, минуя рабочий столб. Такую функцию убрали и оставили сейчас как прежде, скорее всего, потому что она не возымела никакой популярности и ей никто не пользовался. К тому же, я один раз пробовал так экспортировать, занимает гигантское количество времени. Ну, скорее всего, из-за этого, короче, ее убрали. Итак, лучшие настройки экспорта проекта для YouTube. На самом деле такие настройки можно делать без какого-либо дополнительного софта, без, например, компрессора. на кстати говоря, компрессор я бы тебе рекомендовал установить. Если честно, я до сих пор не понимаю, если ты не пользуешься вдруг компрессором, по каким причинам ты себе его не ставишь, потому что это очень полезная программа для компрессирования видео, для разных форматов, начиная там, от самого мизерного формата до большого, Apple ProRes, это все делает компрессор. Так, первый способ вывода проекта это использование дополнительных установок для YouTube. И когда мы нажимаем стрелку в правом верхнем углу, мы видим стандартные настройки экспорта. Это экспорт по дефолту. И у меня в моем варианте здесь еще добавлено несколько вариантов вывода. Это sd 480 40 Это некоторые маленькие варианты для того, чтобы я мог отправлять их для предпросмотра клиенту в небольшом разрешении. А допустим, вывел в SD480 и отправил ему в WhatsApp либо в телеге. Где-нибудь посмотрел, типа утвердил, я вывел в Full HD или в 4 k Это можно сделать при помощи компрессора. Итак, по умолчанию у тебя может не быть вот этой кнопки синего цвета, и чтобы. Вот с значком YouTube для вывода YouTube и Facebook. И чтобы ее добавить, жмем Add Destination. И, видимо, вот здесь в правой панельке, в правом окошке, у нас можно добавить разные, разного вида значки. Либо двойным нажатием, либо просто переносим наш значок, его можно здесь двигать. Но вот в чем самая главная драма, выводя вот таким образом. В том, что здесь в панели Resolution мы не можем поменять разрешение. Он нам предлагает 640 на 640, что естественно нам не годится. Возможно это у меня с версией Final Cut какая-то фигня. Обязательно вот сейчас попробуй и у тебя вот здесь должно быть выпадающее меню со сменой разрешения. И если у тебя есть такая возможность, обязательно пиши в комментах, посмотрим что из этого можно сделать. А у меня можно как минимум поменять компрессинг, это better quality и fast Code. Но нам такой способ не подходит. Короче вот закрываем и видим что у нас стрелочки экспорта появилась вот эта кнопка нам такой способ не подходит потому что ну естественно 640 на 640 это очень мало и к тому же если мы выбираем такой экспорт у нас он предлагает тем не менее с контейнером mov выводить они а mp4 поэтому просто знаешь что такой способ есть можно поменять настройки этого способа короче знаешь что такое есть итак мы плавно подходим ко второму варианту экспорта лучших настроек <с doit> видео для youtube Итак, на сайте google.com в разделе рекомендуемые настройки кодирования мы видим таблицу, в котором перечислены все настройки, которые YouTube рекомендует нам. Для того, чтобы заливать видео Это контейнер MP4, аудиокодек, видеокодек Здесь все-все, разрешение и соотношение сторон Можешь почитать ссылку, что прикреплю И первое, что мы видим в списке, это контейнер MP4 И вот, скорее всего, почему YouTube хочет, чтобы контейнер был MP4, а не MOV И так считаю, потому что MOV в большинстве своем заточен под компы Mac Под операционную систему Mac А MP4 является как бы глобальным стандартом для всех типов устройств это персональные компы, это телефоны Android, это телевизоры Android, потому что много сейчас смотрят на телевизорах. И типа с заливом MP4, с контейнером MP4 скорость воспроизведения будет быстрее работать, чем с контейнером MOV. По крайней мере, так пишет Google. Я думаю, что Google тут у себя на сайте херни не посоветует. Поэтому будем прислушиваться к Google и его рекомендациям и выводить видосы с контейнером MP4 для YouTube. Так, зная все характеристики и рекомендованные настройки экспорта от Google, мы снова нажимаем панель экспорта, экспорт по дефолту. По дефолту у нас в настройках мы видим видео и аудио формат, видео кодек 264 резолюшн 1920-1080, потому что у меня такой маленький проект, и контейнер для того чтобы поменять нам на mp4 нам нужно в строке формата выпадающее меню выбрать компьютер и у нас сразу же меняется на mp4 размер также может меняться в меньшую сторону но нам пока что это не важно. Также по умолчанию у тебя видеокодек. Здесь может стоять Apple Pro S422. И ты видишь, какое э, здесь вес он имеет. 13 гигабайт, гигабайт. По сравнению с двумя гигабайтами, которые были до этого. На самом деле, такие настройки даже не рекомендуются. Они нам просто ни к чему для YouTube. Поэтому всегда смотреть внимательно, какой видеокодек. Я всегда выбираю h и Тебе рекомендую. Во-первых, э, потому что хотя бы сам Google нам рекомендует так делать. Дальше у нас соотношение сторон, того пространство и аудиоформат. Они все соответствуют рекомендуемой этой. Таблица поэтому мы это все оставляем. Action — это действие после вывода проекта. Можно выбрать просто сохранить как файл, можно выбрать так, чтобы у тебя оно по умолчанию открывалось сразу же в QuickTime, то есть вывелся и сразу же смотришь, не нужно его открывать. Все окей, нажимаем здесь, выбираем компьютер, у нас появляется mp4, размер файла уменьшился, нажимаем Next, выбираем место, куда мы хотим сохранить и нажимаем Save. Вот такие настройки, но сейчас что я тебе хочу еще посоветовать — это то, как сохранить вот эти все настройки в Отдельный пресет, для того, чтобы ты каждый раз не настраивал вот эту процедуру, не проходил. Для того, чтобы нажав сюда в панель экспорта, ты мог просто выбрать у себя этот отдельный пресет и вывести. Для этого нажимаем Add Destination. Здесь выбираем экспорт файл, вот этот. Либо его двойным нажатием, либо просто перетягиваем. Ставим его повыше наверх, чтобы у нас был он сразу же вводился. И фишка в том, что здесь можно поменять название. Давай сменим название на, например, YouTube. Мп четыре. Окей, okay, вот так он у нас будет называться. И здесь выбираем формат. Это у нас компьютер, видео кодек 64 Better Quality лучшего качества. Оно действительно отличается, поэтому всегда выбираем Better Quality. resolution ставим по максимуму 4096 на 2160. Таким образом, он у нас будет отталкиваться от проекта. Если у нас проект будет 4 к он будет выводить у нас 4 к Если проект будет Full HD, соответственно, он будет уменьшать. Color Space автоматический и аудио формат AAC рекомендуемый. Выбираем Save Only. Мне не нужно, чтобы он каждый раз показывался. И просто закрываем панельку. Все, у нас все сохранилось. Проверяем, нажимаем кнопку экспорта. И видим, у нас появился наш готовый прес. Это YouTube MP4. Нажимаем на него, смотрим, сохранились ли все наши настройки. Да, у нас все сохранилось. Контейнер у нас MP4, формат компьютер, кодек H264 better quality, Resolution. Full HD, потому что таймлинию у меня в Full HD. Это гораздо проще, чем каждый раз собирать настройки, их что-то настраивать, там. или ты можешь просто забыть при экспорте, поправить себе настройки на MP4. Гораздо лучше настроить вот такие пресеты. Ты можешь сделать их сколько угодно много, разные всякие, под разные задачи, не только под YouTube, и дать им разные имена. Так что вот, в принципе, это все, о чем я хотел рассказать. Надеюсь, этот видос тебе был полезен. И ты теперь будешь пользоваться такими настройками. Все, что я тебе хотел рассказать. Так что хороших тебе кадров. Быстрого монтажа. Быстрого монтажа. <свес> Пока.